Ян Бяо, Глория Ип, Джонатан Ли, Лансуэт, Эдди Панк, Чин Карлок, Эрик Цанг. Боксера. Тощий Чунг, как дела? Почему ты всегда обзываешь меня тощим? Но ведь ты такой худой. Вас сказал, что ты плохо ешь, поэтому у тебя нет сил работать. Да я полон энергии. Смотри, какие у меня бицепсы и трицепсы. Да ты просто задохлик. Тебе не стыдно? А тебе не стыдно? Посмотри на себя. О нет, Ла будет меня ругать. Срочно переоденься. Пока. Генри, как дела в школе? Хорошо. Чертенок, ты всегда такой грязный. Быстро переоденься, а то Ла будет тебя ругать. Я сейчас. Уэйн, Ла сказал мне, что снова будет участвовать в боксерских поединках. Правда? Но сумеет ли он? Ведь это не игрушки. Он никогда мне не врет. Он сказал, что смог бы выступать, если немного потренируется. Ты что, мне не веришь? Верю, конечно. В прошлом твой отец был чемпионом. Как я могу не верить? Ах ты неумеха. Молнию не можешь достигнуть. Давай помогу. Больно же. Ты шутишь? Не можешь выдержать такую пустячную боль. Меня избивали, а я не издал ни звука, представляешь? Ва по-настоящему крутой? Конечно. А кто круче, или Киви? Хороший вопрос. Отвечу после боя между ними. Кто круче, Вайли Годзилла? А кто такой Годзилла? Это чудовище. Не знаю, но я точно знаю одну вещь. Как бы ни был крут твой папа, если он не заплатит аренду, хозяйка госпожа Чан пошлет его в нокаут. Получается, круче всех госпожа Чан... Привет! Как тебе автомобиль? Слишком старый, ему уже ничего не поможет. Ва! Умница уже переоделся. Я тебя ждал. Ва, как тебе автомобиль? Вейн, ты заплатил за него 3000. Но тут столько работы, что похоже ты их потерял. Ничего не поделаешь, его будет нелегко реанимировать. Хорошо, вечером я этим займусь. А сейчас нам с сыном нужно сходить кое-куда. Идем работать, Чун. Пока. Сейчас, только папа переоденется. Давай, а то ты такой чумазый. Ты меня критикуешь? А ну-ка пойдем. Уэйн, я сейчас ухожу. Ва, зачем ты куришь? Я всегда курю, в чем проблема? Ты собираешься участвовать в боксерских поединках, страдаешь от головной боли. Бросай курить, это опасно. Пока ничего не решено, позже поговорим. Ты просто не можешь обмануть ребенка. Ва, я хорошо тебя знаю и догадываюсь о твоих мыслях. Нам с тобой уже по 40 лет. Мы не конкуренты для молодых ребят. Ты оставил спорт 7 лет назад. Лучше уж работай в гараже. Просто я пообещал сыну. Он мечтает, чтобы я снова стал чемпионом. Не могу же я обмануть ребенка. Но это же легко. Просто скажи ему, что папа постарел и уже не такой сильный. Или ты можешь сказать ему, что бокс тебя больше не интересует. С детьми просто. Поговорим об этом позже. А сейчас мне пора. Почему ты так долго? Мы можем опоздать. Прости, я немного задержался. Ходил за одной важной вещью. Это мне. Открой и посмотри. Сынок, ты хочешь, чтобы я снова занимался боксом? Конечно. А в этом халате ты будешь реально крутым. Только обещай мне, что ты не станешь носить его, ремонтируя автомобили. А как пижаму можно надевать? Ни за что. Его можно надевать только на соревнования. Но если уж тебе будет холодно, можешь носить его дома. Ну-ну, что за кислый вид? Обещаю, что буду носить это только на ринге, окей? Окей, идем уже в машину. Садись. А, мы пришли посмотреть, как они дерутся Они не дерутся, они боксируют А какая разница? Разница большая Бокс это проявление мастерства Ты понаблюдай за ребятами, а я пойду кое с кем побеседую Ладно Бей его Так ему, давай, врежь ему Малышва? Дядя Фанг? Малышва, наконец-то ты дома. Дядя Фанг, почему ты по-прежнему зовешь меня Малышва? Я, наверное, старше, чем ты. Ничего подобного, я постарше буду. Сейчас покажу тебе кое-что. Я 7 лет хранил все это, ожидая тебя. Узнал, что однажды ты вернешься. Благодарю тебя, дядя Фанк, но... Я боюсь, что не смогу больше боксировать. Почему нет? Может быть, не сейчас. Если ты как следует потренируешься, уверен, ты вернешься в прежнюю форму. Ты надежда нашей школы. Однажды ты стал чемпионом. Думаю, ты можешь сделать это снова. Я полностью тебе доверяю. Но я пока еще не принял решение. Ладно, а где Ву? Он побыл немного и ушел. Ушел? Ушел? Узнав, что ты задерживаешься, он не стал ждать. Сказал, что зайдет к тебе через несколько дней. Что за черт? Он зайдет через несколько дней? Да что он о себе возомнил? Что я недостоин с ним беседовать? Дядя Фанк, позвони ему, пусть придет немедленно. Малышва, думаю, сейчас он уже не вернется. Семь лет назад он дождался бы меня, опоздая хоть на 10 часов. А сейчас не мог подождать 10 минут. Вспомнил бы, сколько я для него заработал. Ва, ты же хорошо знаешь, Му. Мне все равно. Дядя Фанк, пожалуйста, позвони ему. Скажи, что я буду через полчаса. Ва, ты куда? Ва, а как же я? Сэр, сейчас ваша очередь. Моя очередь? Наконец-то моя очередь. Музыка! Ва, где же ты? Красное солнце. Да что с вами, парни? Я так хорошо пел, почему вы кричите? Семь лет назад вы аплодировали бы мне стоя. А у меня семь лет назад был сольный концерт в Ласкало. Иди лучше домой. Вы меня дразните, да? Но я хочу петь, что в этом плохого? Будь человеком, уйди со сцены. Папа, не надо петь, идем домой. Сынок, как ты меня нашел? Дай мне спеть, я петь хочу. Нет, папа, мы идем домой. Генри! Генри! Генри. Что, папочка? Генри! Знаешь, почему я перестал быть боксером? Не знаю. Потому что я устал жить на ринге. Ты не будешь больше боксировать? Буду, конечно. Для тебя я сделаю все, что угодно. Ты в самом деле меня любишь? Давай я тебя раздену. Нет, мужчина должен раздеваться сам, иначе он не настоящий мужчина. Да ты пьян. Придется мне тебя раздеть. Поторопись, Ва, а то опоздаем. Генри, ты сделал домашнее задание? Все, кроме информатики. Почему? Потому что у нас нет компьютера. Да, у нас его нет. Дети, часто сидящие за компьютером, не умеют писать. Так что сначала научись писать как следует. Идем быстрее. Черт! Черт! В чем дело? Уже две недели у нас нет прибыли. Если так пойдет и дальше, тебе придется искать другую работу. Ты издеваешься надо мной? Малыш, куда твой папа ходил сегодня утром? Я уверен, он договаривался об участии в боксерских поединках. Но ведь ты его еще не видел. Как же ты узнал, где он, умник? Это чистая правда. Я знаю даже то, чего он мне не говорит. Ведь я его сын. Вот чертенок. Так твой отец снова собирается боксировать? Хочет участвовать в поединках после стольких лет? Или он просто шутит? Нет, вчера он водил меня в школу бокса. Ребята сказали, что если он потренируется, то сможет одолеть даже тигра. Призы по всей школе размещены. Он замечательный. Да ты что, он сможет одолеть тигра? Не могу в это поверить. Ах так, я проучу тебя. Не так, Генри. Жестче, вот так. У -у -у. Генри, я принесла завтрак. Ты будешь? Смотри, нам принесли завтрак. Спасибо, заходи. Что случилось с твоим папой? Он постоянно не в духе. Все ясно, он проигрался. А я-то думал, что он записывался на боксерские состязания. Генри, чем ты недоволен? На его месте я бы тоже расстроился. Ты пропал неизвестно насколько. Бросил своего сына здесь и пошел играть. Что же ты за отец? Я знаю, я не очень хороший отец. Я даже взял у Генри деньги на игру. Ты шутишь? Как ты мог такое сделать? Ва, разве можно так поступать? Как ты мог взять деньги своего сына? Ты зашел слишком далеко. Не ругайте его. Мои деньги, это его деньги тоже. Мы их не разделяем. Генри, ты его еще и защищаешь? Это ни к чему хорошему не приведет. Ва меня очень любит. Генри. Генри. Я понимаю, что это неправильно играть на твои деньги Но мне сегодня везло, и я выиграл несколько тысяч Ты выиграл большие деньги? Да, и купил подарки Для вас тоже, ребята Все за мной Ура, подарки Анна, это тебе Чунг, это тебе Спасибо, вам. Уэйн, это тебе А подарки для тебя я забыл. Ничего, в следующий раз. Ты обиделся? Вовсе нет. Если ты не получишь подарка, рассердишься. Если честно, немного. Но ты просто забыл, ничего страшного. А это тебе. Это компьютер, смотрите, это мой подарок. Ты плохой, дурачил меня. Генри, смотри, не подведи меня на завтрашних гонках. Не волнуйся, у меня это здорово получается. Какая самоуверенность? Кто кусается? Нет. Привет, тренер. Привет, мисс Дженни. Как автомобиль моего сына? Он почти готов. Что скажете? Есть ли у него шансы на победу? Я сделал все от меня зависящее. А может быть, стоит добавить ему турбо? Или поставить больше колес? Дженни, нет смысла сюда что-то добавлять. Но я хочу, чтобы автомобиль моего сына был как болит Формулы-1. Но здесь вам не Формула-1, надо же понимать разницу. Мальчик, а тебе не кажется, что это не твое дело? Знаете что, мадам? Существует предел мощности для этого типа автомобилей. Не помогут даже 10 двигателей, поставленных на него. Ты тоже участник? А что особенного в твоем автомобиле? Он мощный, и я, конечно же, обгоню вашего сына. Какая самоуверенность? Тренер, я передумала. Неважно, кто выиграет гонку. Лишь бы не этот парень. Я хочу, чтобы мой сын его опередил. Идем, Бобби. «Приятель, ты всегда говоришь со взрослыми в таком тоне?» «Это невежливо. Я всего лишь сообщил ей факты. Ты хорошо знаешь картин? «Уже три года соревнуюсь. Ты уверен, что победишь в этом чемпионате?» «Есть немного. Хочешь, заключим с тобой пари?» «Пари о чем?» «О том, что если ты придешь в первой тройке, я угощаю тебя обедом». «Хорошо, но тогда вы угощаете Ива, моего отца». Заметанно, спорим. Заметанно, спорим на обед. Еще увидимся. Пока. Ты нашла Дженни? Да, но я с ней не поздоровалась. Почему? Она ссорилась с ребенком. Странно, из-за чего возникла ссора? Это недопустимо в любом случае. Я поговорила с этим мальчиком и поспорила с ним на обед. Сколько всего с тобой произошло. Это точно. Я бы выпила чего-нибудь, а ты... Давай я принесу. Жди меня и наблюдай за событиями. Два кофе, пожалуйста. Король бокса. Да брось ты, королем бокса я был семь лет назад. Твой сын сказал, что ты снова будешь соревноваться. Это правда? Это только разговоры. Сэр, ваш кофе. Благодарю вас. Кофе со льдом. Спасибо. Так о чем ты спорила с мальчишкой? Мы поспорили, победит он в гонке или нет. Он участвует в гонке? Думаю, ты больше хочешь, чтобы победил твой новый друг, чем сын придурковатой Дженни. Сын Дженни не победит, он не так хорош. Тебе на самом деле так симпатичен этот мальчишка. А когда у нас будет ребенок? Подходящий момент. Ты всегда так говоришь. Когда же он наступит, этот момент? Во сколько начало гонки? Генри, как ты? Ва, порядок? Конечно, никаких проблем. Хочешь, чтобы я проверил твой карт? Нет, будет стыдно, если я сам не смогу его отрегулировать. Какой же я тогда сын короля бокса? Ты уверен, что завоюешь кубок, правда? Конечно, ведь я хороший гонщик, сам знаешь. Ты помнишь, чему я тебя учил? А как же, держаться на расстоянии в 2 секунды от автомобиля лидера, и как только выпадет шанс вырваться вперед, использовать его? Но ведь Джеки Чан не говорил ничего такого. Он учил нас безопасно езде на дорогах. А я учил тебя побеждать в гонках. Не волнуйся. До тех пор, пока с тобой вау, у тебя все будет просто супер. Не подкачай, сынок. Я буду стараться. Нет, ты должен выиграть. Если ты выиграешь, то сможешь купить новый автомобиль. Я не хочу новый автомобиль. Деньги нужны на оплату аренды гаража. Не бери в голову, папа все решит. Помни об этом. Не заговаривай мне зубы. Время вышло, пора готовиться. Будь умницей. Не беспокойся. Удачи. Наконец-то гонка началась. Вот каким номером твой приятель? Номер один. А он молодец, держится вторым. догнал лидера быстрее вперед догоня его хорошо Смотри, произошла авария. Он не послушался меня. Ты в порядке? Я же говорил тебе не торопиться. Обойти его на прямом участке. Только ты меня не послушал. Пойдем. Почему он идет с ним? Не бери в голову, он проиграл. Я его знаю. И кто это? Васанг. Тунг, ты сможешь его починить? Я постараюсь. Пожалуйста, отремонтируй его. Ва подарил мне его на день рождения два года назад. Если твой отец выиграет завтра на скачках, он купит тебе еще лучше. Не в деньгах дело. Я ведь знаю, сколько ты копил, чтобы купить этот карт. Зачем ты здесь? Хочу кое-что у тебя спросить. Что? Что? Этот мальчик наш сын? Ты не вправе задавать этот вопрос. Ва, ты так и не изменился за эти годы? А тебя это волнует? Ты уехала много лет назад, а теперь вдруг объявилась. Ради всего святого, чего ты хочешь? Я просто хочу узнать, этот мальчик мой сын? Да, он наш сын. Но я сказал ему, что его мама умерла 7 лет назад. Но ведь я его мама. Я хочу его видеть. Так смотри сейчас. Предупреждаю тебя, никогда нас не беспокой. Ла, что, Генри? Ла, карт восстановлена. Правда? Эй, а что вы здесь делаете? Ты ее знаешь? Ну да, мы поспорили с ней на обед. Теперь ты должен мне угощение. У тебя что, много денег? Зачем поспорил? Идем в гараж. Ва, ты только посмотри, как тебе, классная машина. Ты мне ее купишь? Она, конечно, красивая. Она быстрая. Да, я знаю. Но мой бумажник не безразмерный. Ты согласился, что она крутая, только чтобы отвязаться от меня? Я не собирался от тебя отвязываться. Ладно, проехали. А что если... Ты купишь ее мне, когда победишь, да? Ты всегда так говоришь. Сейчас я побеседую насчет скидки. Если они снизят цену, то я тебе ее куплю. Давай, заходи. Сэр, могу я вам чем-то помочь? Сколько стоит автомобиль на витрине? 1980 долларов. А как насчет скидки? Я сделаю вам специальное предложение. 1580 долларов. Многовато, пожалуй. А сколько вы готовы за него заплатить? Три сотни. Вы, наверное, шутите? Ничего не поделаешь, сделка не состоялась Ты и так слишком далеко зашел Попросил бы уже отдать ее даром Вот что, давай я поищу такую же на распродаже в Чинжене Какой ты недотепа А, для чего мы встречаемся с мисс Сьюзан? Она любезно пригласила тебя в свой дом, так что будь вежливым. Но зачем было одевать костюм? Это дань вежливости. Помни, он стоит тысячи. Не измачься. Постараюсь. Я тоже чувствую себя неловко. Я поспорил с Сьюзан на то, что если я проиграю гонку, то должен буду угостить ее обедом. Не переживай. Думаю, она не это имела в виду. А теперь выходи. Ладно. Ва, ты выглядишь взволнованным. Вовсе нет. Генри, я забыл взять кое-что. Ты иди, а я позже подойду. Ва, ты уезжаешь и бросаешь меня здесь? Я тебя никогда не брошу, даже за огромные деньги. Иди. Вперед. Привет, Сьюзен. Генри, а почему ты один? Вас забыл кое-что, ему пришлось вернуться. Он будет позже. Ты такой взрослый в этом костюме. Вас заставил меня это одеть, но я чувствую себя нелепо. Нет, я думаю, что ты выглядишь как взрослый. Правда? Давай я тебе здесь все покажу. Хорошо? Юджин. Это мой муж, Юджин. Привет, как дела? Мадам, вас к телефону. Спасибо. Я подойду к телефону. Хорошо. Присаживайся, Генри. Тебе здесь нравится? Ты не выглядишь счастливым. Нет, просто я не привык к такому. Ладно, а кроме картинга, чем ты еще увлекаешься? Ничем. Ничем. Я вижу тебя что-то беспокоит, не хочешь рассказать? Вы ведь муж Сьюзан. Можете ответить на мой вопрос? Постараюсь, спрашивай. Сьюзан хочет, чтобы я угостил ее обедом? Так вот что тебя беспокоит. Конечно нет, если бы она ждала твоего приглашения, то не пригласила бы тебя сюда, согласен? Не переживай. Что это, как отвратительно? Это наше сердце в разрезе. По этой книге можно изучать строение нашего тела. Вы взрослый, зачем это вам? Я кардиолог. Что такое кардиолог? Это доктор, который, если пациент чувствует, что с его сердцем что-то не так, мы помогаем это исправить. Это как ремонт автомобиля, точно. Если есть проблема с картом, ты ремонтируешь его двигатель. Если есть проблема с сердцем, мы исправляем сердце. Но наши сердца более сложные, чем двигатели. Вы крутой. Ты тоже так сможешь, только прилежно учись. Вырастешь и станешь доктором. Ребята, о чем вы так оживленно беседуете? Так, ничего особенного. Генри, твой отец чем-то занят и не придет. Он заберет тебя позже. Пожелал тебе хорошо провести время. Он неисправим. А теперь пойдем развлекаться. С удовольствием. Ты купишь ее мне, когда победишь, да? Ты всегда так говоришь. Сэр, вы снова пришли похахмить? Нет, конечно. Сегодня ваш удачный день, мисс. Я пришел за тем автомобилем. Только вы должны сделать мне ту же скидку. Конечно, 1580 долларов, пожалуйста. По рукам. Одну минуту. Мисс Сьюзан, у вас есть яхта? Круто! Ты когда-нибудь катался на яхте? Нет, Ларри монтирует только машины. Иногда мы с ним гоняем на карте. А вот на яхте я никогда раньше не был. Хочешь, я научу тебя ею управлять? Конечно. Сначала я спущусь. Теперь ты. Сейчас я тебе все покажу. Это рычаг переключения скорости. Двигай вниз. Это штурвал. Смотри вперед и крути вправо-влево. Это легко, попробуй. Генри, ты знал свою маму? Мама умерла сразу после моего рождения. Тебе ее не хватает? Хотя я ее никогда не видел. Тоскую по ней иногда. <звы> Ты наелся, Генри? Да, я сыт, спасибо. Сьюзан приготовила это специально для тебя. Тебе понравилось? А как же, давненько я бифштекса не ел. Ты доволен сегодняшним днем? Конечно, я наелся бифштекса и научился управлять яхтой. Жаль только, что папы не было рядом. Тогда бы я был просто счастлив. Ничего, мы пригласим его в следующий раз. Спасибо. Генри, твой карт можно исправить? Думаю, да. Если парни быстро найдут запчасти, я смогу продолжить участие в гонке. Это хорошо, значит тебе пригодится мой подарок. Взгляни! Вот это да! Тебе нравится? Конечно, но мы ведь не так хорошо друг друга знаем. Почему вы делаете мне такие подарки? Генри, просто Сьюзан любит тебя. Ты хороший мальчик, и мы хотим стать твоими друзьями. Генри, возьми этот мобильный телефон. В нем уже записан мой номер. Звони в любое время. Спасибо. Я пойду, ладно? Тебя ждет сюрприз, сынок. Папа, я выгляжу как взрослый. Конечно. Это даже лучше, чем модель, которую мы с тобой видели в магазине моделей. Я так доволен сегодняшним днем. Я ел бифштекс и научился управлять яхтой. У меня есть цветной мобильный телефон. Это все мне Сьюзан подарила. Так жаль, что ты не смог прийти. Но я все равно доволен. Папа, пожалуйста, положи все в машину. Хорошо. Сьюзан сказала, чтобы я приходил к ним так часто, как захочу. Ее муж Юджин работает кардиологом. Я хотел бы стать таким же крутым, как он. Здесь так много игр. Клево. Ва. А почему мы не едем? Я хочу скорее домой поиграть. Ставлю еще. Еще. Заказываю 10. Вот удача. Пас. Пас. Пас. Ваши ставки. Еще. Еще. Бинго. Что за дела? Вот так. Сыграем еще раз. Мне нужно в туалет. Скоро вернусь. Васанг? А вы кто? Я муж Сьюзан. Мы можем поговорить? Нет, сейчас я играю. Я хотел бы поговорить насчет Генри и Сьюзан. А в чем проблема? Могу я спросить прямо? Вы ну, разрешите Генри снова видеться с матерью? Нет. Послушайте меня. Сьюзан в самом деле хочет заботиться о нем как мать. Стоп. Я не позволю Генри встречаться с ней. И с вами я тоже не позволю ему встречаться. Пожалуйста, хорошо все обдумайте. Если вы будете препятствовать их общению, я буду вынужден обратиться к юристам. Что? Вы угрожаете мне законом? Я не так богат, как вы, чтобы нанять адвоката. Но он мой сын. Если вы хотите увидеться с ним, спросите разрешение у моего кулака. Не сердитесь, я не хотел вас обидеть. Но это несправедливо по отношению к Генри и его матери. А по отношению ко мне справедливо? Некогда мне болтать. Я пошел играть. Если дело дойдет до суда, подумайте, как это повлияет на Генри. Все вместе 60 тысяч долларов. Подпиши. Через три дня вернешь их мне в своем гараже. Бык, я сам приду к тебе, когда достану деньги. Не впутывай в это мою работу. Ва, я знаю, что у тебя есть сын. У меня тоже есть сын. И я хорошо знаю, что ребенка пугать нехорошо. Ты должен вернуть долг через три дня. И точка. Выходи, Генри, я тебя сейчас там закрою. Осторожно. Алло, толстый пан, Это я, Ва. Ты занял у меня 20 тысяч месяц назад. Можешь мне их сейчас вернуть? Что? Я видел, что ты выиграл на скачках. А ты говоришь, что у тебя нет денег? Что? Не держи меня за идиота. Трубку бросил, гад. первое полугодие наши продажи возросли на 30%. Стоимость акций компании на фондовой бирже растет. Сэр, чем я могу вам помочь? Я хотел бы увидеть мисс Юзан. Могу я узнать ваше имя? Ласан. Ва мистер Ва, подождите, пожалуйста. Расширение компании продолжается. Мы проводим исследования китайского рынка. Извините, мисс Юзан. К вам пришел мистер Ва. Пусть подождет в моем кабинете. Хорошо. Сэр, следуйте за мной. Благодарю. Подождите здесь, пожалуйста. Сьюзан скоро подойдет. Хорошо, спасибо. сфотографировались в тот день. Видишь, как он счастлив? Он всегда охотно улыбается. Зачем ты пришел? Занять у тебя 50 тысяч. Проблема с Генри? Нет. Ва, тебе нужно измениться. Подумай о своем сыне. Генри, не твоя забота. Волнуйся лучше о своем муже и своей карьере. Но я хочу заботиться о своем сыне. Надо было это сделать много лет назад. Не учи меня жить, просто одолжи денег. А если нет, я уйду, да и все. Спасибо. Я верну тебе долг. Скоро. Привет. Вы привезли машину в ремонт? Где вы? К сожалению, он еще не вернулся. Вперед! Уходите! Расходитесь! Ну что случилось? Ва должен нам 60 тысяч долларов, только и всего. Вам задолжал Ва, но его сейчас нет, а я ничем не могу помочь. Уходите. Не делайте этого, пожалуйста. Мне страшно. Не бойся. Уходите. Бык. А вот и он. Что за бардак ты здесь устроил? Я просто не мог тебя найти, так что пришлось идти сюда. Я же сказал тебе, что верну долг. Но три дня уже прошло, кончай базар. Есть у тебя деньги для меня? Ты разогнал моих клиентов и еще хочешь, чтобы я тебе заплатил? По-хорошему ты не понимаешь. Забирай его, сына. Что вы делаете? Прекратите. Ты что? Гони его. Генри, как ты? Все хорошо? Генри, ты в порядке? Подонок, ты поднял руку на моего сына. Как ты посмел? Прекратите драку. Прекратите драку. Не смей трогать моего сына. Остановитесь. Полиция. Стоп, я из полиции. Ва. Заберите его в участок. Пройдемте. Ва. Ва. «Мистер Ва, вам повезло, что вас выпустили под залог. Все показания против вас. Это сильно осложняет дело. Но я не хотел травмировать охранника. Я вас понимаю, но вы сломали ему нос, и он сейчас в больнице. Я могу только просить судью о смягчении наказания». «Благодарю вас, адвокат». «Мистер Ва, могу я дать вам совет?» «Какой?» В вашем нынешнем положении вы не сможете как следует заботиться о вашем сыне. Я предлагаю вам передать сына вашей бывшей жене. Так будет лучше для ребенка. Я рассмотрю этот вариант. Я перезвоню вам позже. Спасибо. Ты вернулся, Ва! Теперь все будет как прежде? Смотри, я приготовил твое любимое блюдо. Ты должен вернуться в полицейский участок, но мне будет страшно спать ночью одному. Генри. Я хочу тебе кое-что сказать. Говори. Какое-то время я не смогу заботиться о тебе. Почему бы тебе не переехать к Сьюзан ненадолго? Ва, ты хочешь бросить меня? Нет, я же ясно сказал, что у меня не будет на тебя времени. Я сам смогу о себе позаботиться. Вейн мне поможет. Не вздумай меня бросать. Я без тебя никуда не пойду. Ты думаешь, что я просто нытик и капризуля? Точно. Терпеть не могу, когда ты не слушаешься и ноешь. Знаешь что? Ты моя абуза. Из-за тебя я не могу даже просто сходить выпить или в карты поиграть. Мне так тяжело было растить тебя все эти годы. Ва, я не буду тебя огорчать больше, обещаю. Я всегда буду послушным. Если тебе нравится пить и играть, я не буду против. Только не бросай меня, Ва. Ва. Все Ва да ва. Не называй отца по имени. Совсем меня не уважаешь. Ты дал мне пощечину? Раньше ты меня никогда не бил. Я твой отец. Почему я не могу тебя ударить? Ведь это от большой любви. Не надо. Не надо. Ты хочешь, чтобы я ушел? Отлично! Я ухожу сейчас же! Папа бил меня, и я не знаю, что делать. Я просто не смог найти Вейна. Успокойся, Генри. Скажи мне, где ты, и я приеду немедленно. Генри должно быть очень расстроен. Ты его мать. Поговори с ним. Утешь его. А вдруг он не захочет меня слушать? Просто покажи ему, как ты его любишь. И вскоре он ответит тебе тем же. Иди, поговори с ним. Генри, я принесла тебе одежду. Генри, ты скучаешь по своему папе? Когда твой папа успокоится, он вернется домой и заберет тебя. Мне так его не хватает. Давай я помогу тебе переодеться. Нет, нет, я сам. Ты сумеешь? Если мужчина не умеет переодеваться, он никогда не станет настоящим мужчиной. Это отец тебя научил? Что у тебя с рукой? Покажи маме руку. Что вы сказали? Я твоя мама, я здесь, с тобой, сынок. Нет, это не вы. Не лгите мне. Ва сказал мне, что моя мама умерла. Она сейчас на небе. Послушай меня, я твоя мама. Нет, моя мама на небе. Она стала ангелом. Вы не нужны мне. Мне нужен вас. Я здесь, с тобой, сынок. Я не хочу здесь оставаться. Отстаньте от меня. «Я не буду вас слушать, мне нужен Ва!» «Моя мама умерла, уходите!» «Моя мама умерла, оставьте меня в покое!» «Мне нужен Ва!» «Сколько можно повторять, уходите!» Закроешь ворота, Ва. Можно войти? Конечно. В чем дело? Ты пришла за Генри? Хочу поговорить с тобой о нем. Если ты хочешь у меня его отобрать, не трать понапрасну силы. Я уже сказал, что никогда не отдам его. Я не хочу, чтобы ты разрушала наши отношения. Это правда. Я хотела забрать у тебя Генри. Но когда поняла, что тебя ему никто не может заменить, решила не бороться за сына. Я завидую тебе. Так чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты все объяснил Генри. Пусть он знает, что у него есть мать. Что? Что ты хочешь, чтобы я объяснил ему? Как это можно объяснить? Ты хочешь, чтобы я рассказал ему, что ты бросил его семь лет назад, чтобы заниматься карьерой? Не слишком ли это эгоистично? Да, я эгоистично. Но наш развод не был односторонним решением. Ладно, в этом есть и моя вина. И за эти годы я не изменился. Но именно ты ушла, а не я. Ты оставила семью ради своей карьеры. Ва, давай не будем об этом. Я здесь, чтобы сообщить тебе, что через несколько дней буду в деловой поездке в Шанхае. Если вам с Генри будет что-нибудь нужно ты можешь обращаться ко мне. Я всегда буду рада помочь. Если мы тебе по-прежнему не безразличны, почему бы тебе не остаться воспитывать Геннери вместе со мной? Понимаешь, Ва? Когда я оставила тебя, я просто не хотела сидеть дома и быть домохозяйкой. Я хотела сделать карьеру. Я до сих пор не жалею об этом. Теперь у тебя есть все. Если ты вернешься, Генри и я будем рады тебе. Ва. Это невозможно. Ведь я замужем. И живу счастливо. О моих чувствах ты подумал? Ты всегда упоминаешь свои чувства. А обо мне ты подумала? Ты знаешь, как я жил последние семь лет? кто беспокоился обо мне. Ва! Мне жаль. Но между нами все кончено. И к прошлому нет. Сам чемпион! сам чемпион! Не кричи так, пожалуйста. Что, слишком громко? Ладно, буду тише воды ниже травы. Все в порядке, просто не мешай другим. Ты должен снова стать чемпионом. Если твой папа получит шанс на участие в состязаниях, он его ни за что не упустит. Я выиграю много денег и куплю тебе большую квартиру. И пошлю тебя учиться за границу. Здорово? Просто супер. Но это будет нелегко, сынок. Так что давай продолжим тренировку. Давай. Кто посмел напасть на чемпиона? Палса, который кусался. Ву, я хочу снова участвовать в соревнованиях. Помоги мне, пожалуйста. Я бы рад тебе помочь, но думаю, что ты не справишься. Ведь у тебя была серьезная травма головы. Ты страдаешь от постоянных головных болей. Тебе нужно пройти медкомиссию. Пусть доктора дадут заключение. Несмотря на это, я много тренируюсь. Я бросил пить и курить. Я в прекрасной форме. Дело в том, что ты не молод. Мне очень нужны деньги. Я хочу лучшей жизни для своего сына. Ты же знаешь, я умею только боксировать. Не сомневайся, я выиграю. Ладно. Попробуем. Васан лучший. Васан лучший. Вот так. Папа, я устал. Отдохнем. Чего это ты бегал с таким довольным видом? Ничего особенного. Ничего? Скажи мне, сынок, я же вижу, что-то произошло. Юзан прислала мне письмо на емайл. E Можно я ей отвечу? Конечно, даже нужно. Ты, ты не должен спрашивать не моего разрешения. Здорово. Генри, перестань называть ее Сьюзан. Ты должен звать ее мамой. Она твоя мама. Договорились. Папа, а ты любил ее? Конечно, иначе ты бы не родился. А сейчас? Сьюзан навсегда в моем сердце. Но она снова вышла замуж. У тебя такие широкие взгляды. Ты решил меня подразнить? Вот я тебя проучу. Чему ты так радуешься? Генри прислал мне письмо. Он назвал меня мамой. Я так рад за тебя. Генри пишет, что Вас собирается участвовать в соревнованиях по боксу, и приглашает меня поболеть за него. Ты пойдешь? Ва возвращается на ринг в какой-то мере из-за моего появления. Думаю, я должна его поддержать. Вот поэтому я и не хочу, чтобы ты туда шла. Ну что ты? Я ему все объяснила. Наша с ним история давно закончена. Я просто хочу дружески его поддержать. Я понимаю. Но если вдруг решишь задержаться в гараже, не забывай мне звонить. Как ты? В порядке. Я уверен, ты обязательно победишь. Не расслабляйся. Дорогие зрители, добро пожаловать на азиатские состязания по боксу. Финал Гонконга. Участник в красном 7 лет назад уже был чемпионом. Васан, поприветствуем экс-чемпиона. Участник в синем новичок, Алекс. Он блестяще зарекомендовал себя участием в пяти поединках. Из четырех из них нокаутировал соперника. Думаю, что сегодня нас ждет великое противостояние Не упускай его из поля зрения Контролируй ситуацию Заметишь промах, бей точно Начали Все верно, так держать Ва, ты молодец Вот так, бей его Его. Так ему, давай. Молодец. Ва, врежь ему. Бей его, бей. Ва, блокируй его удары. Спокойно. Я мог вздохнуть. Хочешь остановиться? В угол! Займите свое место! Он старик! Выбери момент и бей! Ты держишься молодцом, Ва! Папа, смотри! Мама тоже здесь! Концентрируйся. Итак, начали. Удачи. Вперед. Так, и вот так. Сбей его. Стукни его как следует. Давай, бей его. Отвечай ему. Соберись. Давай, Вас, соберись. Ответь ему. Дай ему как следует. Соберись. Не двигается. Он его сделал. Отсчет. Один, два, три, четыре. Ва, вставай. Ва. Вставай. Вставай, Ва. Поднимайся. Ва. Ва, ты лучший. Vai-se. Tá Не сдавайся, вставай. Вы в порядке? Сколько пальцев? Два. Окей, бокс. Бей его! Хватит драться, во! Не смей! Что ты делаешь? Ты должен верить в своего отца! Отсчет. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Тебя ему никто не может заменить. Дело в том, что ты не молод. Подумай о своем сыне. До тех пор, пока с тобой Вау, у тебя все будет просто супер. Он будет продолжать. Вау уже дважды был повержен Алексу, Но все же он снова встает, чтобы драться. Еще один нокдаун и все будет кончено. При виде такого спортивного мужества мы, зрители, аплодируем, чтобы поддержать его. Садись на стул, сюда. Папа, ты для меня всегда чемпион. Не дерись больше. Не скули, перестань. Ва, вы можете продолжать? Я в порядке. Если рана откроется, я в любой момент остановлю бой. Я в порядке. Ва, у тебя будет еще другой шанс. Не принуждай себя, как бы не было хуже. Сейчас или никогда. Другого раза не будет. Завязываю с этим. Будь умницей, парень. Итак, приготовились. Бокс. Давай, не теряйся, бей. Давай, Ва, покажи класс. Используй хук правой. Походи из клинча! Освобождайся! Так его, так! Молодец, Сва! Пей его! Ва, давай бей точнее. Бей его. Брежь ему посильнее. Ва, ты молодец. Вставай. Поднимайся и делись. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Дорогие зрители, наш король бокса действительно великолепен. Он выбил соперника в пятом раунде. Браво, ты супер! Ва, что с тобой? Ва! Позовите врача! Очнись, Ва! Ва! Вызывайте скорую помощь! Пропустите! Пожалуйста, ваши комментарии! Дайте пройти! Не преграждайте дорогу! Оставьте его в покое! Дайте пройти! Что вы теперь скажете? Ва! Где доктор? Вызовите доктора. Никаких комментариев. Вау. Я в порядке. Я хотел бы получить свой выигрыш. Он у меня в кармане. Все хорошо, не волнуйся. Тебе нужен покой. Где Генри? Он здесь. Я здесь. Генри. Твоя мама тоже здесь? Это ты попросил, чтобы она пришла? Да, я послал ей письмо на майл. E ты же разрешил мне ей писать? Генри! Твоя мама и я натворили столько глупостей. Теперь уже не важно, кто прав, кто виноват. Генри, я выиграл кубок, ты доволен? Конечно. Ва, ты всегда мне говорил, до тех пор, пока с тобой увал, у тебя все будет просто супер. Ва, проснись, пожалуйста, Ва. Не засыпай, пойдем домой. Ва, не бросай меня, просыпайся. Ва, он не дышит, он покидает нас. Так сделайте же что-нибудь, он не умирает. Ва, проснись. Не засыпай, прошу тебя. Пойдем домой, просыпайся, ва. Не засыпай, пойдем домой. Папочка, Генри, мама, папа умер. Я знаю. Мне нужен ва. Мама с тобой, сынок. Семь лет назад ты пожертвовал ради меня боксом. Я оставил все свои достижения, чтобы заботиться о Генри. Благодаря этому я смогла начать новую жизнь. Спасибо тебе. Теперь моя очередь заботиться о нем. Спи спокойно. переводами и озвучиванием фильма работали Цудзуки и Сэм-2007.